Ребята, с вами Сэф, и сегодня мы сейчас будем играть опять в вот этот мир. О, этот ролик мы записываем, я вообще рад, очень, шум, его записываю. А я рекламирую Ролтон. Вот покупать в магазинах Ролтон, да. И вот также мы в прошлой серии вот, цыпленок сюда посадили. Я вот немножко поиграл без вас, извините, конечно, но вот здесь уже ночь началась и давайте пойдем в шахту. Подождите, я что тут лестницу ставил. А где она? А, типа, почему я его тут забаррикадировал? Ладно. Так, давайте идем в шахту. Мы копаемся в шахте, да, наш ролик, сегодня так называется. Пока не найдем алмазы, не заканчиваем ролик. Ой, пельмени. Так, короче, копаем. Блин, кстати, я забыл про закон Майнкрафта, типа, не копать в один блок. Не, пока не найдем железо. Нет. Ну, не. Ну, я просто не хочу, чтобы этот ролик был слишком длинный. Потому что алмазы найти нереально почти. Особенно с моим везением. Ну, вообще, алмазы сложно... Извините, что так темно. Я не знаю. О, мы факел можем сделать. Так, ну, ребята, сейчас я ничего не говорил. Ладно, давайте, ну, ну чё, мы просто копаемся, даже не знаю, что говорить. Опа! Нашли в пещеру. Ладно, ну, мы покопались, ну, там, ну, ну что будем делать? Чрт, киркас сломалась. но так ну, ребят, что делаем? А, давайте. Ну, вы, вы же смотрите этот ролик, вы ж сейчас подпишитесь на канал, да? Вот за этот момент за мою быструю реакцию поставьте обязательно. А, а, тыкните на подписку. Обязательно, блин, вообще вы видели, как я только что быстро среагировал? Я мог, я мог упасть в лаву но моя медленная реальная реакция меня не подвела моя вообще реакция не подвела, прикиньте я мог в лаву упасть Уф. ужас это что, реально один слой лавы? Серьезно? там был не один слой лавы ну, знаете что возле лавы находится алмазы Так что мы здесь будем две серии копаться наверное пока не найдем алмазы пока не найдем о свой верстак нашел я попробую ну, чисто свой верстак найти блин как думаете найдем алмазы в этой серии Не, в этой серии мы только, ну, раскопаем только сами окраины вот этой лавы. Что, можете в комментариях мне раз там подсказать, как копать, чтобы на алмазы найти. Там, ну, конечно же, не X-Ray включает, да? Мы же без читов играем. предупреждал в начале этой серии ой, ой, ой, ой везение у меня очень плохое так что алмазы мы вряд ли найдем ну короче в этом ролике мы нашли озеро лавы, да? да так что так и назовем его нашли озеро лавы вот бы превью нормальное сделать, а не такой дебилизм как у меня Всегда происходит так ничего ну, же я вам могу сказать подписывайтесь на канал И подпишитесь на канал новые ролики выкладывать не буду Ну вот, мы сломали нашу кирочку. Ну, давайте заканчивать эту серию просто. Ну, не хочу слишком длинные серии делать. Так что как раз, я думаю, нормальная серия. Ну что ж. Короче, подводим итоги. Вот мы покопались немножко. Ну, три серии давайте копаться будем. По три серии. Давайте на, на следующую серию себе кирочек наделаем. А подождите, а может железо сейчас сделаем себе печку? Печки. И железо будем переплавлять. Давайте. Чтобы и нет. Давайте железо переплавим, еще сделаем ведро. Не, не, не знаю, ведро сделаем, да? Да. Или кирку. Или кирку. Кирку давайте кирку. Только копать будем каменьнее, потому что у нас... Никакие руды не можем найти. Все руды это, ну, редко не Так, ну, ну, что ж. Проводим итоги. Или нет? Или еще покопаем? мы выкопали, но ну, там у нас еще было. Железо было. Ой, блин, я испугался. Не, ну даже не знаю, где может быть это железо. Ой, алмаз. Где могут быть алмазы? Не знаю. Ладно, ну давайте тогда переплавлять железо. Потом ну и переплавим все железо, ну и закончим. Будем заканчивать серию. Гранит нам не нужно. Поставим весь границ. Да, ну понадобится, понадобится. Так, ну, давайте пока железо плавится, мы покопаемся с вами. Ну две-три серии, две-три серии где-то. Ну да, где две-три серии будем копаться вот так. Кстати, у нас в стране происходит полный капец. О, мы железо нашли. Это плохо. Хотя почему плохо. Хорошо это. Кстати, надо запомнить координаты дома. Это, честно, блин. А то у меня координатов дома нет. Блин. Чё, а давайте наружу выкопаемся. у нас кирка ломается если что будем искать наш дом в следующей серии ты так и знал что мы под океаном где-то Там это мы еще и так медленно плывем вверх Чёрт. Ну, вот тут строим метку, что вот тут наша шахта. Я не знаю, для строя плохо вообще, но особенно вот так. Строю, ну короче, такую типа метку строю, небольшую, вот такую метку. Я специально вот он построил, чтобы залезть вот сюда, на меня такой построить повыше. Хватит. И потом по полезли сюда я вам вот такую тропинку вот этой метке нашей. Вот, ну, все, в принципе. Тропинку вот такую построили. Постро вот там наша шахта упрямленную вот такую можно построить тропинку. А вот у нас еще есть булочник. Вот всем пока.